От страсти у мужчины кровь бурлила, И женщина с улыбкой на устах Сказала, что себя бы разрешила поцеловать, Но только в двух местах. О, мужики, святая простота! Он к женщине подвинулся поближе И попросил назвать места. Она сказала, в Риме и в Париже.